Меня зовут Ильдар. Я играю на гитаре, играю в принципе два-два с половиной года. Вот у меня какой-то опыт есть, какие-то мелодии, то есть знаю гаммы. хотел бы вообще дальше как-нибудь развиваться, играть какие-то более, может быть, сложные композиции. Вы можете показать мне, чего умеете, чтобы я понял, чем лучше. Ага. Я просто ну, что умею по мелочи там, да? Что вы хотите? Песни? Певаем. Может песни какие-нибудь? Ну просто что-нибудь интересное, интересно играть на гитаре. Вы, например, можете что-нибудь сыграть интересное? На Ютубе не смотрели видео? Я по Ютубу и учусь. <laughs> вот что а, интересно. Не, я имею в виду это, мои, которые... Я а, помню. нет, нет. Металлика, Nothing Else Matters. Так, друзья, всем привет! Новый ролик, новое кресло, новая прическа, новая неглаженная футболка и старая рубрика. Поэтому поддержите меня лайком, комментарием и обязательно на меня подписывайтесь. А то что это самое? Ну... Ну, вы меня поняли. Mm-hmm. Да, отлично играешь. Вы там по, по видеоурокам это учили? По табам все играю. Там же на этих курсах табулатуры. То есть какие-то там стандартные, я думаю, ты если играешь в фингерстайл, я думаю, ты слышал, да, наверное... Это обычные, стандартные мелодии фингерстайли. Ну, я фингерстайл как бы не очень умею, я вообще просто медиатором играю. Ну, медиатором вот. можно. Ну, что-нибудь просто. Давайте я кусочек сыграю. Угу. что я скажу. Uh -huh. Я как бы больше планировал людей, которые, ну, как бы совсем с нуля, да. Uh -huh. Ну, в принципе, понятен уровень. Я какие-то базовые моменты могу подсказать в плане техники, э, не скажу. То есть какие-то там советы по постановке: левая рука у вас нормальная, правая э, тоже нормальная. То есть, скорее всего, даже лучше, чем у меня. Не, просто я ее разучивал даже, я вам скажу.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 Asturias. Да, но Asturias. в таком виде не особо на классическую музыку тянет. Ну вот, наверное, поэтому я и не думал, что это классическая мелодия. Знаете ли песню Эйя камни? Да. Слышишь, братья, жизнь далеко не праздник! На кого, ее тратишь, и пускай нас мучает, Вы же, наверное, вот. соло часто играете на электрогитаре, да? Ну, я просто под минус сейчас разучиваю вот это вот. Я все забыл. Это, это, это то еще удовольствие. Хотели бы по нотам научиться играть? Да, по нотам можно было бы, да. А, ну, я могу научиться. По нотам это вот эти вот штучки. Ну, ноты. Да, это ноты. Прекрасно. Да, да, я понял. Ну, я могу вам пару научить что то Нойз, знаете, грубо? Не, Нойз, ну, послушаю с удовольствием. Там песня есть «Выдыхай» такая, прикольная. Это mm угу. -hmm, mm -hmm. Ну, интересная мелодия, интересная. Заказу, казни, очередей, О, очень круто, очень круто. Слушай, ну у тебя прям вокал решает. Ты прям вокалом тащишь. Я помню, я больше такие вот мелодии, знаешь, популярненькие мне нравятся. Ну, ты понял? Вот такой вот мне нравится. Я привык больше играть такие вот какие-то дальше, знаете. Ой, там теперь. Хорошо, очень качественно тут без вопросов. То есть видно, что все все эти дела пробиваются нормально. Систему Fedora, он такси сидел, например, я недавно разбирал сейчас. такие вот штучки, mm. но это прям вот чисто интернетовская такая штука, то есть это в фингерстайле это очень популярно. Но я, я вот понял, именно ищут преподавателя, чтобы именно по фингерстайлу, я вижу, ты круто поешь, но блин, я так... Ну ты стучишь прям круто, я так не стучу, ну то есть не умею так стучать. Больно. В этой штуке басанову классно играть, вот который. Который ты зажимаешь, такой, типа, фри-джаз. Давай, классно стучишь. Спасибо. Там, в завершении хотел бы сказать пару фраз. У вас все в плане техники нормально. И я вижу, что, ну, в принципе, там есть потенциал, да? Но немножко разберитесь в схеме музыки, как она устроена. То есть именно тяготение мелодии к гармонии и, наоборот, гармонии к мелодии. То есть вот в этом направлении немножко хотя бы углубитесь. Я понимаю, что эм, не у всех задача там стать супер артистом или еще чем-то в этом роде. Но это все-таки ближе к музыке, да? То есть все мы занимаемся инструментом не потому, что там э, нам нравится пальцами по делать. Хотя это тоже приятно. Но все-таки первая первоначальная цель это обучение музыке да. И вот в этом ключе немножко двигайтесь Вне зависимости от того, будем мы с вами заниматься или нет